Откройте со мной 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 7. 1 Петра, глава 1, стихи с 6 по 7. Мы прошли серию под названием «Понимание сути испытания веры», в которой отвечали на вопрос, почему верующие должны проходить через страдания. И Является ли страдание действительно чем-то, что Бог использует, чтобы привести нас к зрелости? Кто первоисточник страданий, Бог или дьявол? Почему мы сталкиваемся с неприятностями? Мы поговорим об этом. Но сегодня я хочу уделить время разговору об испытаниях, через которые пришлось пройти Петру, пришлось пройти Павлу, а также проверке веры Авраама. Сегодня мы глубоко в это погрузимся и поймем, что когда вы сталкиваетесь с испытаниями, бросающими вызов вам и вашей вере, у вас должно быть понимание, что вы можете не впадать в разочарование, не убегать от этого и не бояться этого, но противостоять этому. Как в моем любимом стихе из Писания. «Успокойтесь и познайте, что я Бог». В тех ситуациях, когда вы подвергаетесь испытаниям, успокойтесь и познайте. Есть вещи, которые нам нужно знать, когда наша вера подвергается испытанию. 1 Петра, глава 1, стихи 6-7. Об этом ликуйте, поскорбев теперь немного. Только какое-то время. Если нужно, какое-то время. Это интересно. Некоторым вещам нужно произойти в вашей жизни чтобы подготовить вас к вашему предназначению. И если нужно, в различных искушениях, чтобы испытание веры вашей, Итак, это явление имеет место быть, испытание веры вашей, которое драгоценнее золота гибнущего, хотя огнем испытываемого. Петр говорит, что испытание веры драгоценнее золото гибнущего, хотя огнем испытываемого было к похвале и славе и чести в откровении Иисуса Христа. Испытание веры вашей. Что это такое? Я знаю, что большинство людей традиционно сказали бы и как бы они определили испытание веры. Но позвольте сначала мне объяснить вам это, чтобы вы в процессе действительно могли, знаете, получить какой-то результат. Испытание вашей веры – это не просто проверка, есть ли у вас вера или нет. Кто-то скажет, «Ну, знаете, Бог проверяет, есть ли у меня вера». Нет, это не так. Испытание вашей веры – это не проверка наличия или отсутствия у вас веры, равно как и не проверка того, достаточно ли у вас веры или нет. Нужно пройти испытание, чтобы понять, есть ли у вас вера или нет, или вы должны пройти через испытание, чтобы определить, достаточно ли у вас веры. Это не является определением испытания вашей веры. Испытание вашей веры – это буквально очищение вашей веры. Это удаление вашей нечистой зависимости от самих себя. Это очищение вашей веры путем удаления вашей нечистой зависимости от самих себя. Я прочитал множество мест Писаний, целую кучу книг в Библии, чтобы прийти к одному знаменателю. Хотя сам я, как и все остальные, думал, что это тест на наличие веры или ее достаточности. Но нет, на самом деле это очищение вашей веры. Фактически, это очищение веры от вашей зависимости от самих себя. Зависимость от себя – это то, что будет подвергнуто испытанию. Испытанию будет подвергнуто следующее. Вы зависите от Бога или вы зависите от себя. Испытание вашей веры – не испытание ваших дел. Испытание вашей веры – это не испытание ваших достижений. Испытание вашей веры. И оно необходимо... Чтобы увидеть, объявили ли вы независимость от Бога, говоря, мне не нужен Бог, потому что у меня есть деньги, образование. Или же вы приняли решение, независимо от того, что происходит в моей жизни, я буду зависеть от Бога, а не от себя. И вы обнаружите, что во всей этой системе, во всей жизни, цель сатаны заставить вас провозгласить независимость от Бога. Его главная цель относительно нашей жизни — привести нас к тому, чтобы нам не нужен был Бог. Мы не хотели Бога и не зависели от Него, потому что именно так Он и поступил. Он провозгласил независимость от Бога двумя словами «Я желаю». Он спустился прямо в Эдемский сад и попытался сделать то же самое с Адамом и Евой и сделал. Они подумали, ну, получается, если мы отделимся от Бога и будем делать то, что Он запретил нам делать, тогда мы уподобимся Богу. Дело было именно в этом. Итак, пришел Иисус. Задача сатаны — заставить вас объявить независимость от Бога, говоря, что он вам не нужен. А Иисус пришел, чтобы вы могли жить в полной зависимости от Бога. Все эти годы, 40 с чем-то лет я не мог этого увидеть. Это главная тема нашей жизни и Библии. И Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Но знаете, вы не можете иметь эту изобильную жизнь, если у вас нет полной зависимости от Него. В Иоанна 15 главе 5 стихе Бог говорит, «Я есть виноградная лоза, а вы ветви. Если вы хотите приносить плод, вам придется зависеть от виноградной лозы, потому что без него вы ничего не можете». О, Боже! Вы понимаете? Итак, отношение к Богу под благодатью, а мы больше не под законом, а под благодатью. Аминь. Итак, отношение к Богу под благодатью должно быть, отношение, которое мы прямо сейчас должны иметь, это полная зависимость от Него. И я не уверен, что сегодня в церкви это так. Мы лишь создаем новые правила и новые ритуалы, чтобы мы могли воздать себе должное и похвалиться тем, что мы сделали. Вот тут-то и приходит испытание вашей веры. Пока не уйдет хвастовство. Пока не узнаете, что вы не можете без Бога. Пока не поймете, что вы можете быть собой только с Богом. Вы не были созданы и предназначены существовать без Него. Так что не нужно пытаться походить на Бога без Бога, потому что этого не произойдет. Весь смысл смерти Иисуса, Его пришествия, жертвы Его крови и тела в том, чтобы вы могли прийти к моменту в своей жизни, когда сможете положиться на Бога. Итак, через какое испытание вы недавно прошли и осознали «Мне нужен Иисус»? Иногда Бог будет допускать события в жизни, когда вы не будете понимать, что делать, напоминая вам, мне нужно полагаться на Бога. И это прекрасный этап, нам может быть дискомфортно, но это прекрасное время для Бога, и Бог ждет, чтобы все мы сказали, я не знаю, что делать, ты нужен мне. Вместо того, чтобы ходить вокруг да около и притворяться, что все в порядке, в вашей жизни есть вещи, которые если еще не произошли, то произойдут. В жизни будут испытания, проходя которые вы скажете, я не могу этого сделать, Бог, я лишь ветвь. Скажите вслух, я лишь ветвь. Мне нужна лоза. Однако не все христиане думают так. Нет, некоторые думают, нет-нет, я не ветвь, у меня есть Святой Дух. Затем они откладывают Святого Духа в сторону и начинают размышлять, как разобраться с этим самостоятельно. Да, я наконец понял. Страдание может быть понято в свете того, о чем мы поговорим далее. Как Бог планирует совершенствовать и направлять зависимость от Него? Поскольку это является объектом и целью. Как Бог планирует совершенствовать и направлять зависимость от Него? Потому что пока вы проходите испытания и не понимаете этого, они будут продолжаться. Придут следующие, потому что каким-то образом вы продолжаете полагаться на себя. Пока Он не удалит от вас желание быть важными, чтобы вы в смирении, если кто-то поинтересуется, как это произошло, ответили «Иисус, Иисус, Иисус». Но этого не происходит. В последнее время в церкви стало много высокомерия. Люди пытаются созидать свой имидж, они пытаются придумать пять шагов, которые нужно сделать, чтобы получить это, а потом следующее. Они чувствуют, что сломали систему, но вы не знаете Бога. Видите ли, Бог может использовать грязь, чтобы открыть кому-то глаза, но не пытайтесь копировать тот же метод, потому что в следующий раз он использует пшеницу или просто дуновением откроет глаза, а может скрестит руки и скажет «Открой глаза». Не копируйте метод, потому что что Бог слишком велик для нашего понимания. И единственное, что вам нужно знать, это Бог нужен мне, я завишу от него. И, конечно, время, в которое мы живем сейчас, это возможность для вас заявить о полной зависимости от Бога. Я не знаю, как справиться с этим, я не знаю, что делать с тем. Я пошел в магазин, а на полках ничего нет. Я узнал, что инфляция стала такой высокой, что на прошлой неделе цена резко подскочила. Однозначно, сейчас самое время, чтобы вы подняли руки и заявили о полной зависимости от Бога. И пока мир сходит с ума и понятия не имеет, что делать... Мы, тело Христова, признаем, что у нас есть виноградная лоза, которая никогда не подводила. О Боже, помоги мне. Слава Тебе, Господь. Теперь, я верю. Я верю, что это обеспечение, это Божье обеспечение совершенствования и очищения зависящих от Него. Я верю, что оно приходит из страданий. Я знаю, что для некоторых христиан это нехорошее слово. Я верю, что оно приходит из страданий я не верю в это. Не знаю, кем вы себя возомнили, но Иисус, источник нашего спасения, стал совершенным, пройдя через страдания». Я покажу вам это в Писании. Если Иисусу пришлось отправиться в ад, почему вы думаете, что вам не придется пройти через какой-то ад? Иисус должен был отправиться в ад. Я не хочу сказать «приготовьтесь к поражению из-за страданий». Я говорю, приготовьтесь через то, что приносит вам страдания, отпустить зависимость от себя. Вы со мной? Так что это может быть лучшим объяснением страданий Божьего народа. Посмотрите второе послание к Тимофею, 3 глава, стихи с 10 -го по 12. 2 Тимофею, 3 глава, стихи с 10 по 12. Давайте посмотрим в синодальном переводе, затем в современном. Итак, сегодня моя задача состоит в том, чтобы атаковать всю ту религиозную чушь, которую мы слушали все это время. И единственный известный мне способ это сделать — обратиться к Священному Писанию и сподвигнуть вас просто прочесть Слово и поверить Ему. Вы должны принять решение о том, собираетесь ли вы верить Божьему Слову. Некоторые просто держатся того, что им говорили, из-за чего происходит. Приходит следующее. Традиция сделала Божье Слово бесполезным. Другими словами, вы не верите в Слово. Вы верите в традиции, которым вас всегда учили, вместо того, чтобы верить сказанному в Слове. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии. Он пишет в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконии, листрах. Каковы гонения я перенес. «И от всех избавил меня Господь». Вот он ключ. Он говорит, «Я проходил через все это, но Бог избавил меня». Двенадцатый стих. «Да и все желающие жить благочестиво». Кто из вас стремится жить благочестиво? Хорошо. Он говорит, что они будут гонимы. Кто-то скажет, по благодати я спасен. Все не останавливается на спасении. Благодать учит вас, как жить благочестиво. Он говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Теперь откройте современный перевод. Для меня очевидно, что здесь сказано, если вы спасены и планируете жить благочестиво, вы будете гонимы. Но мы пытаемся ответить на вопрос, почему? Ты же последовал за мной в учении, в образе жизни, в целях, в вере, в терпении, в любви, в стойкости, в преследованиях и в страданиях, постигших меня в Антиохии, в Иконии, в Листре. Какие ужасные гонения я претерпел, но от всех меня избавил Господь. Итак, да, вы будете страдать от преследований, но ваша зависимость от Него, и это то, что вы получили, избавит вас от всего. Почему Бог позволил вам страдать от преследований, а затем обязался избавить вас от них? Чтобы получив избавление, вы могли сказать, это совершил Господь. Многие из нас усердно трудятся, чтобы самостоятельно выбраться из подобной ситуации, и вам кажется, что вы справились с этим лишь для того, чтобы оказаться в этом снова. Но когда Бог избавляет вас, это окончательно. Вы получаете не только избавление, но и мудрость о том, что произошло, и как этого не повторить снова. Некоторые из нас, выбираясь из проблем, забывают забрать с собой самое важное. Мудрость. Извлекайте мудрость из всего, через что вы проходите. После каждого испытания вы должны становиться умнее. И первое, что вам нужно знать, это то, что я полагался на Иисуса. И как Павла, он избавил меня. Кто-то, возможно, сейчас проходит через судебный процесс. Сегодня утром у меня для вас хорошие новости. Иисус обязался избавить вас от всего. Так что, вместо того, чтобы ходить вокруг да около, пытаясь найти выход, точкой отсчета для вас должно быть «Я полностью завишу от Иисуса. Он избавит меня от всего». О, через что ты проходишь? Да, но Иисус избавит меня от этого. Через некоторое время у вас накопится целый список свидетельств, которые вы сможете вспомнить. И вы поймете, что пять лет назад он избавил вас от этого. три года назад он избавил вас от того. Год назад он избавил вас от того. восемь месяцев назад он избавил вас от этого. три месяца назад он избавил вас от того. Сегодня утром, когда я ехал в церковь, он избавил вас от этого. И через все это строится и укрепляется уверенность. «Ведь Он избавил меня от этого». 12 стих. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Не знаю, как вы, но если бы это было первое местописание, которое мне показали, когда я пожелал спастись, и не думаю, что я закончил бы молитву покаяния. Я имею в виду, кто хочет проходить через неприятности, гонения, но есть причина, в этом есть цель. Убегая или избегая этого, вы не сможете увидеть, что происходит на самом деле, и вы ограничите то, что Бог пытается сделать для вас. Вы здесь по определенной причине, для определенной цели, есть предназначение для вашей жизни. Бог помазал и снарядил вас, чтобы сделать это. Есть сезон, в который вы должны встать и быть готовым к этому, но перед этим вы должны пройти подготовку и созреть внутреннее, чтобы прийти к тому месту, ради которого вы здесь. Вы не можете избежать процесса подготовки к тому, чтобы стать способными делать то, на что вас помазал Бог. На каждом из вас есть помазание, которое заставляет вас выделяться среди всех. Когда это помазание на вас, нет никого похожего на вас. Но иногда вы недостаточно зрелы, чтобы Он мог что-то сделать через вас. Есть вещи, которые Он готов совершить, но вы недостаточно зрелы, так как не уверены в Боге, потому что полагаетесь на себя и все еще слишком уверены в себе. Даже Иисус, придя, сказал, «Я ничего не могу сделать, кроме того, что делает Отец». А мы все еще говорим, «Что ж, я буду молиться 5 часов, буду поститься 4 часа». «О, я получил это!» «Остановитесь!» Вам нужен Бог. «Прекратите! Прекратите все эти церковные игры!» Я понял, что некоторые христиане даже не любят Бога, им нет до Него дела. Они увлечены церковными играми. «С меня хватит! С меня хватит всего этого! Я не хочу этого! У меня нет времени играть в церковь!» «Не хотите слышать истину? Не приходите ко мне!» Потому что если вы больше беспокоитесь о своем имидже, чем о людях, если вы больше беспокоитесь о том, чтобы выглядеть правильно, нежели о том, что Бог пытается сделать, я никому не позволю узнать, через что я прохожу, потому что они подумают, что я слаб, слабый христианин. Вы уже слабый христианин, потому что если вы не зависите от Бога, вы имитируете жизнь, вы просто выступаете фальшивым символом, пытающимся притвориться, что имеете силу. Но, видите ли, вы не можете подделать помазание, алюя. Вы можете попытаться. Можете дергаться, покачиваться и падать. Но помазание не есть помазание, если не снимает бремя и не разрушает иго. И вы не сможете поделать это. Вы можете толкать людей, плевать на них, пинать и делать вид, что на вас помазание. Но помазание Святого Духа нельзя имитировать. Либо оно подлинно, либо его нет. Откройте Луки 22 главу, 42 второй стих в современном переводе. Иисус в Гефсиманском саду. Иисус, Сын Божий, в Гефсиманском саду. Он переживает серьезнейшую атаку на свою душу. В одном переводе говорится «даже до депрессии». Он находился в таком напряженном противостоянии, что через кожные поры выделялась кровь. Он сказал, «Отец, если ты хочешь, пронеси эту чашу мимо меня». Так говорит человек. Каждый из нас просил бы об этом. «Бог, пожалуйста, забери от меня эти страдания. Когда это закончится?» «Но я увидел зависимость Иисуса после того, как Он сказал «Но». Я знаю, что я только что сказал, «Но пусть все будет не по моей воле, а по твоей». Я хочу, чтобы была исполнена твоя воля, а не моя. Итак, пройдя через сильные страдания в Гефсимании, Иисус выразил неизменную зависимость от Отца этими словами. «Не по моей воле» а по твоей. Вы когда-нибудь задумывались о своей жизни, о том, что в ней все зависит от вашей воли, ваши молитвы связаны с вашей волей, «Господи, сделай для меня это, дай мне то», ваш приход в церковь связан с вашей волей. Вы пытаетесь получить больше знаний и слова для достижения вашей воли. Настанет день, когда ваша воля не будет для вас главной, но его воля. «Боже, я не знаю, почему происходит это, но да будет Твоя воля». Кто-то скажет, «Но это не Божья воля». Что ж, большинство проблем не Его воля. Но это все равно может помочь вам обрести зрелость. Так что, Господи, от чего бы Ты ни пытался меня избавить, что бы Ты ни хотел вложить в меня, перестроить во мне, изменить, не по моей воле. Я завишу от Тебя. Да будет Твоя воля». Я не знаю, что находится дальше по улице, за углом и за зданием. Я не знаю, какова это совершенная, на сто процентов, безупречная Божья воля для моей жизни. И я не знаю, какие приготовления мне необходимы. Но ты знаешь. Не знаю. Как мы можем притворяться, что мы вообще знаем, что делаем? Я часто просыпаюсь, провозглашая... Во многом я не знаю, что делаю, но ты знаешь. И именно поэтому я говорю, что в церкви есть небольшая проблема. Мы просыпаемся и думаем, что знаем, что мы делаем. Мы думаем, что знаем, какой путь нам следует выбрать. И Библия говорит, что некоторые просыпаются и идут по пути, однако они понятия не имеют, что должны делать и куда идти. Они не хотят зависеть от меня, они не хотят смотреть на меня. Как насчет того, чтобы встать утром и сказать, «Господи, я завишу от Тебя, покажи мне, что делать сегодня, покажи, какой путь мне нужно пройти сегодня». Вы будете шокированы тем, как завершится этот день, когда вы скажете, «Не моя воля, но твоя да будет». Теперь кто-нибудь скажет, «О, ну ты должен быть осторожным, брат Доллар, это страшно. Мне все равно, я хочу Его воли». Почему? Почему я должен бояться Его воли? Я хочу знать Его волю. Послушайте, Иисусу пришлось пройти через ад, чтобы добраться до воли, которую Бог запланировал для него в физическом теле. Он должен был пройти через ад. И вы думаете, что вам не нужно будет ни через что проходить, чтобы добраться до места, куда Бог призвал вас? Когда Сын Божий, который стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие могли стать Сыновьями Божьими. Идем к Евангелию от Луки. 22 глава от Луки, 31-33 стихи. Давайте посмотрим на испытание Петра. Давайте посмотрим на испытание веры, через которое прошел Петр. 22 глава от Луки, стихи с 31 по 33. Смотрите, с 31 по 33 стихи. Симон, Симон, это слова Иисуса. Сатана просил, чтобы все вы были рассеяны, как пшеница. Читаем далее. Но я молился о тебе. Хорошо. Кто молился о Симоне? Скажите еще раз. Иисус. Я молился о тебе, Симон, чтобы ты не потерял веру. Так о чем молился Иисус в отношении Симона? Ну же, о чем? Чтобы не потерял веру. И когда ты снова вернешься ко Мне, Иисус говорит, «Я молюсь, чтобы ты не потерял веру». И когда ты снова обратишься, иначе говоря, передумаешь, то есть Петр должен изменить свое мнение о чем-то. Когда ты передумаешь и снова вернешься ко Мне, утверди братьев твоих. Стих 33. Петр ответил, «Господи». Посмотрите. «Я». Будьте внимательны, когда используется слово «я». «Я готов идти с тобой и в темницу, и на смерть». Иисус на это ему ответил, «Позволь мне сказать тебе». Это ведь 34 стих. Иисус сказал, «Послушай меня, сынок. Послушай». Да, это звучит хорошо, очень хорошо, это звучит благородно. Но не успеет и петух пропеть сегодня, как ты трижды отречешься от того, что знаешь меня. А теперь позвольте мне задать вам несколько вопросов. Подумайте об этом. Подвела ли Петра вера? Я рад, что вы молчите. Традиционно мы бы ответили, что... Что Петр потерял веру? Послушайте, отрекся ли он от Бога? Да, да, он отрекся от своего Господа. Но если бы было сказано, что Петр потерял веру, тогда молитва Иисуса за него не была услышана. Возможно ли вообще? чтобы Иисус молился молитвой и не получил на нее ответ? Нет. Нет. Мы только что прочитали. Симон, Сатана решил рассеять вас, как пшеницу. Но я буду молиться Отцу, чтобы ты не потерял веру. Я... Я не могу принять тот факт, что Иисус молился молитвами, на которые не было ответа. Не было ни одного случая, когда Иисус молился и не получил именно то, о чем молился. Он пример для нас в молитве, тогда как его молитва могла остаться без ответа? Если Петр потерял веру, тогда молитва Иисуса не была услышана. Так что же мы упустили? Я скажу вам прямо сейчас, не вера Петра потерпела крах. То есть это невозможно. Так как же тогда это можно было понять? Было ли хвастливое исповедание верности Петра и Иисусу сказано в вере? Сказал ли он это в вере? Не особо на то похоже, если читать 14 главу Марка, стихи с 29 по 31. -й. Откройте 14 главу Марка, сейчас мы правильно все разграничим. Марка, 14 глава, с 29 по 31 стих. Было ли хвастливое исповедание верности Петра Иисусу сказано в вере? Не, -а, Я гораздо то, я готов на это, я... Мы уже это слышали от другого парня в 14 главе Исаия. Петр сказал это не в вере, потому что речь шла о том, на что он был способен. Хорошо, смотрите. Стихи с 29 по 31, расширенный перевод. Петр сказал ему, «Даже если все тебя оставят, внимание, я никогда этого не сделаю». 30. -й. И говорит ему Иисус, истина говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропает петух, трижды отречешься от меня. Ответ в стихе 31. -м. Нет! воскликнул Петр настойчиво. Слушай, ты говоришь с Иисусом. Если кто и знает, что ждет тебя сегодня утром, так это Он. Нет! воскликнул Петр настойчиво. «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все говорили то же. Слова Петра были полны уверенности в себе. Сейчас будьте внимательны. Неудача Петра... В таком случае была опосредована им самим, а не его верой в Бога. Фактически, его вера в Бога — это то, что заставило его передумать и покаяться. Его не вера подвела. Неудача была в нем самом. Через эту неудачу Петр Петр узнал о своей собственной слабости и своей неспособности выполнить свое слово. Так что это первая составляющая зависимости от Бога. Этот опыт, хоть и был очень болезненным и уничижающим, зажег в Петре более глубокое чувство жажды по Господу и большую веру. Когда Петр заявлял «я, я», это было уверенностью в себе и никак не в Боге. У Петра все еще была вера в Бога, вот что заставило его изменить свое мнение и сказать «Знаете, мне, вероятно, нужно перестать полагаться на себя и возложить уверенность на Божье могущество». Вы увидели это? Так что до падения у Петра была вера в Иисуса, как в Сына Живого Бога, но его вера была смешана с большим полаганием на себя. Поэтому, под испытанием его веры, то, через что прошел Петр, это было испытанием. Представьте, как он отрицает даже то, что знает Иисуса. Во-первых, я знаю, как сильно по нему ударило осуждение. Я знаю, что ему пришлось очень тяжко. Плюс ко всему, он сделал это на глазах у других людей. И я уверен, что им было что сказать, и они это сделали. Мы видели тебя с ним. Итак, он прошел через несколько испытаний там. И в результате испытания его веры, уверенность в себе сгорела. А вера в Сына Божьего обрела также и категорию зависимости от Него в повседневной жизни. Поэтому, если бы вся эта ситуация повторилась и Иисус сказал бы Ему что-то, Он бы ответил, «Я полагаюсь на Бога», вместо того, чтобы возлагать уверенность на Себя. Он бы не допустил еще одну неудачу из-за самой неуверенности. Благодать научила его полностью полагаться на Бога. Вы можете видеть фрагменты своей жизни в том, через что прошел Петр. Также и со всеми верующими. Неудача по плоти может быть Божьим путем или Божьим средством к тому, чтобы вызвать большую зависимость от Него, которая перерастает в насыщенную духовную жизнь. Особенно, когда у вас выраженная самоуверенность. Самоуверенность предписывает испытания, чтобы сжечь эту нечистоту, чтобы расширить вашу духовную жизнь до уровня, когда вы можете положиться на Бога, а не на себя. Где-то 10 человек в этом зале поняли это. Остальные же скачайте эту проповедь и послушайте ее снова, пока не поймете. Падение – это следствие зависимости от самого себя. Падение есть следствие зависимости от самого себя. Теперь, когда вы слышите это, обратите внимание на то, когда вы полагаетесь лишь на себя и терпите неудачу. Или вы самоуверены, это происходит, но потом весь ад вырывается на свободу. Я учу этому, потому что хочу, чтобы вы тут же осознавали, в чем дело, как со сломанной машиной. Вы поднимаете капот, и я хочу, чтобы вы тут же поняли, куда смотреть, в чем проблема. И это не всегда дьявол. Это дьявол, нет, нет, у нас есть нечистая зависимость от себя, которую нужно испепелить. Поэтому мне придется назначить испытание чтобы удалить это от тебя. Потому что ты не можешь делать то, к чему я тебя призвал, если ты полагаешься на самого себя. Ты слишком самоуверен, слишком полагаешься на свою специальность, слишком полагаешься на свое образование, слишком полагаешься на свои связи, слишком полагаешься на свои финансы, ты слишком самоуверен, Твоя уверенность должна строиться на мне. Падения, вследствие полагания на себя, должны стать ступеньками к более глубоким духовным переживаниям. Эти неудачи должны быть ступеньками, они должны быть шагами, которые приведут вас к более зрелому состоянию. Вы должны обретать зрелость, проходя через то, что проходите. Я не понимаю. Ты пытаешься быть христианином без слова. Как так? Я спасен, но ты не растешь. Я спасен, но ты не питаешь себя. Я спасен, но ты не оцениваешь себя здраво. Я спасен, но ты не становишься зрелым. Мы должны укрепляться в зрелости. Мы не можем оставаться 20-летними детьми. Знаете, как выглядит 20-летний христианин? Плоть. 20-летние христиане эгоистичны, они полагаются на самих себя. Их заботит лишь то, что делает их счастливыми. Они играют в христианские игры и говорят на христианском жаргоне, и запоминают священные писания, чтобы манипулировать другими. Вы не устали от этого? Оглянитесь вокруг, вы почти никому не можете доверять, потому что знаете, я говорю, что я спасен, а в вашей голове вы думаете, как же ты получил спасение? Почему вы спрашиваете подобное? Ведь это довольно очевидно. Вы видите, как спасенные люди действуют во плоти и спрашиваете, как ты получил спасение? Выросли духовно, ходили в церковь? Большинство людей говорят о посещении церкви. Они никак не могут понять, насколько это важно. Знаете, попасть в этот поток. Это жизненно важно. Дьявол пытается убить вас. Он пытается уничтожить вас. Но если вы узнаете, кто вы, и если вы когда-нибудь узнаете, с кем вы связаны, и если вы когда-нибудь придете в то место, где вы знаете, он виноградная лоза, а вы ветвь, тогда никакое оружие в аду не сможет напугать вас. Вы воспрянете в дерзновении силы Святого Духа, и демоны убегут от вас. Но вы не знаете, кто вы. Вы продолжаете отождествлять себя с тем, как вы себя ведете, вместо того, чтобы отождествлять себя с верой в то, что Иисус провозгласил вас праведностью Божьей. Садана говорит, что ж, они в это не верят, я заставлю их определять себя по своему поведению. Сначала вы должны поверить в то, кто вы во Христе, и тогда ваше поведение изменится и придет в соответствие. Но вы не хотите верить тому, что он говорит, вы хотите верить тому, что говорят все остальные. Я не пойду ни в какую церковь. Печально. Вы все равно делаете то, что хотите делать. И поэтому я говорю, что именно ваша зависимость от себя продолжает позволять этим испытаниям приходить. Потому что Бог пытается сжечь, отделить эту нечистоту от вас. А вы не позволяете ему. И через некоторое время все приходит к тому, что... Знаешь что? Выбери жизнь или смерть, благословение или проклятие. Ты выбери. Да, но как насчет благодати? Благодать не может заставить вас что-то делать. Вы понимаете это? Библия говорит, что благодать... Учит нас. Но мы не позволяем благодати учить нас. Вот в чем суть испытаний. Благодать учит вас. Вы могли бы просто отправиться в ад, но благодать пытается научить вас. Знаете, многие люди в конечном итоге умирают, и обратившись к Богу спрашивают, почему я здесь? Почему я здесь? Я не, я не понимаю, что произошло. Ты должен был быть мне Богом. Да, а ты должен был повзрослеть. Я пять раз говорил тебе не ходить туда. Помните историю о парне и лодке? Он упал в воду. И кто-то приплыл на лодке, чтобы забрать его. Эй, помощь нужна? Полезай в лодку. Нет. Господь спасет меня. Тебе точно не нужна помощь? Точно. И вот проплывала другая лодка. Эй, тебе повезло, что я проплываю здесь. Давай, залезай в лодку. Нет, Господь спасет меня. Ладно. И вот уже третья лодка. Вижу у тебя проблемы. Держу тебя, приятель. Давай, давай, залезай в лодку. Нет. Господь спасет меня. Залезай в лодку, залезай в лодку, ты тонешь. Нет. Господь спасет меня. И он утонул. Слава Богу, он был рожден свыше и пошел на небеса. Обратившись к Богу, он сказал, «Господи, у меня вопрос. Как получилось, что я умер? Ты же Бог. Как получилось, что, ну, знаешь, ты не спас меня?» Бог ответил, «О, Боже, я послал тебе три лодки. Что еще я должен был сделать?» Так можно описать многих христиан. Настолько незрелые, что даже не можете сказать, когда рука Божья движется в вашей жизни. Ответ стучится в вашу дверь, а вы продолжаете молиться на языках, вместо того, чтобы встать и открыть дверь. Стократное благословение на зарплату уже пришло, но вы не оставляете свою работу, а он уже десять раз говорил вам об этом. Пора уходить. Пора уходить. Все хорошо, пора уходить. Готовься. Пора уходить. Нет, я взял на себя обязательство и буду его выполнять. Вы слишком незрелые, даже чтобы разговаривать с Богом. Бог говорит, как ради всего святого я дам тебе преизбыток, ведь ты все еще застрял там. Почему вы не кричали «Аллилуйя» и все такое в начале проповеди? Что случилось с «я солдат армии Господа»? На вас все еще военная одежда? Нет, ведь вы пытаетесь найти способ, как закрыть темные пятна вашего непонимания, того, что это Божий метод приведения вас к зрелости. И он заключается в том, чтобы привести вас в полную зависимость от Него. Все испытания не нужны, если вы просто научитесь ходить в зависимости от Него, и Он может научить вас, как это делать. Что Бог пытается сказать вам? Что Бог пытается рассказать вам? Почему вы движетесь то вниз, то вверх, вниз и вверх, о, на этой неделе я в Боге, на следующий нет, о, сегодня я в слове, а, ну, я не очень хорошо его понимаю. Поэтому, знаете, это одна из причин, по которой у вас есть пастор. Я пытаюсь разобрать это, научить этому, делая все возможное, иногда выходя из себя, когда я смотрю на это и не могу поверить, что я сделал это, не могу поверить, что я сказал это. Я делаю все возможное, чтобы помочь вам понять это. И вот у меня галстук не того цвета. Я не пойду в церковь, мне не нравится цвет его галстука. Господь сказал мне, когда проповедник носит галстук этого цвета, не доверяя ему. Видите ли, у меня нет на это времени. Иди, брат, я помогу тебе найти другую церковь. Иди. Мне пора провести очередной призыв к алтарю для людей, которые хотят уйти. Потому что там есть кто-то, кто поможет вам. Кто будет любить вас. Кто будет учить вас. Проблема не в проповедниках, которые менялись у вас на протяжении многих лет. Она в вас. Задумайтесь над этим. Это даже не дьявол. Некоторые обвиняют дьявола, а его реакция... Если вы отдадите ему должное, он заберет все, что вам причитается. Это не дьявол. Вы имеете свободу выбора. Вы можете выбрать жизнь или смерть, благословение или проклятие. Вы можете выбрать зависеть от Бога или объявить о своей независимости от Бога. Что-то изменилось на земле. Что-то изменилось в атмосфере. Что-то близится. Послушайте, что-то приближается. Это так же верно, как то, что я стою здесь этим утром. Все ощущается иначе. Даже воздух не тот. Идет масштабная битва. Сатана чувствует, что его время приближается. И знаете, что я чувствую, как христианин? Я чувствую возбуждение, и я готов. Вот что я имею в виду. Давай сделаем это Божие. Для всех, кто когда-либо сомневался в тебе, для всех, кто думал, что может жить без тебя, используй эту нацию, меняющую мир. Используя их на улице, используя их на работе, используй их в самолетах, используй их, когда они путешествуют, когда они гуляют в парке. Пусть на них сойдет помазание, пусть они засияют, если нужно. Что бы ты ни сделал, используй эти изменения в мире, чтобы оставить след, который не может быть удален. Прямо сейчас что-то происходит. Пока мы сидим здесь вместе, прямо сейчас что-то происходит. Прямо сейчас в вашей жизни сатана годами держал вас в своих когтях. И теперь ангелы Божьи действуют от нашего имени. И вы собираетесь, некоторые из вас уже сделали это, даже не зная об этом. Библия говорит, будьте осторожны, когда принимаете незнакомцев, потому что вы можете принимать ангелов, делая это неосознанно. Поручение уже было дано. Скоро на этой планете произойдет Божье движение, которого вы никогда раньше не видели, но мы должны прийти в зрелость, мы должны быть зрелыми христианами, мы не можем быть кучкой младенцев, обманутых Антихристом. Когда он появляется на телевидении и говорит нам «Мир, мир!» Вы должны быть достаточно зрелыми, чтобы сказать «Вау!» Это пророчество. И он учит вас прямо сейчас, он учит вас верить всему, что показывают по телевизору, всему, что показывают по новостям. Вы верите всему, прямо сейчас вас обучают для использования сатаной. Если вы не решите, я не собираюсь зависеть от себя или плоти, я буду зависеть от Бога, я полностью зависим от Бога, мне нужно услышать от Бога. От Святого Духа. Библия говорит, что Он будет учить вас и покажет вам, что нужно делать. Он покажет вам, куда идти и что делать. Вам понадобится внутренний гид, потому что появятся лжепророки и антихристы, и некоторые из них будут творить чудеса, и вы будете обмануты чудесами. И вы не знаете, что это действует дух тьмы, потому что он знает, как затуманить разум незрелого христианина. Но меня не волнует, сколько чудес я видел. Я был в местах, где видел, как люди творят чудеса и исцеляют больных. Я откидывался на спинку стула, и Господь говорил мне, они не от меня. Хотя множество людей тяготело к ним. О, они сделали это и это. Мне все равно, что они сделали. Бог сказал, что они не от Него. Святой Дух поведет вас. Он направит вас. Вам нужен Святой Дух, потому что не все, что выглядит хорошо, так и вам является. И не всегда плохое, то, что выглядит плохо. Я никогда не видел, чтобы весь мир обучался заблуждению, чтобы Антихрист пришел и пустил в глаза пыль, а вы бы просто принимали это без всякого духовного развлечения. И тогда, те, кто с вами не согласен, если на них обрушится испытание, вы сделаете вывод, мы все поняли, смотрите на них. Их постигло испытание, а не меня. На самом деле, он поднял их на другой уровень, а вы застряли, потому что не хотите никуда идти. Поэтому, когда я смотрю на людей, когда я вижу, как вы проходите через какие-то вещи, и я вижу, что в вашей жизни что-то происходит, я не сразу предполагаю, что это грех, который вы совершили. Помните Иоанна 9 главу? Кто согрешил, что этот ребенок родился слепым, мать или отец? Иисус сказал, «Ни один из них не согрешил, но это для того, чтобы моя работа и моя слава проявились». Это то, что он делает с вами. Люди смотрят, как вы проходите через что-то и говорят, «Вы, должно быть, где-то оступились. О, вы, должно быть, согрешили». Нет, это не так. Бог готовится проявить через вас свою славу. Он готовится сделать с вами что-то потрясающее. Он готовится сделать через вас что-то великолепное. Слава Богу. Аллилуйя. Не бойтесь неприятностей. Пусть неприятности боятся вас». «Скажите во всеуслышание, Бог готовится использовать меня!»